Итак, одна десятая должна принадлежать Богу. Это принцип любой битвы. Какая бы битва вас не ждала, вы знаете, что Бог не желает, чтобы вы сражались. Давид знал этот секрет, поэтому был успешен. Когда Давид встретился с Голиафом, вот что он ему процитировал: Битва Господня. Что это значит? Это значит, что битва принадлежит Господу. Бог не говорит, что наши битвы принадлежат нам. Вы не имеете права сражаться в ваших ежедневных битвах. Они не ваши, а Господне, а победа ваша. Когда сталкиваетесь с битвой, говорите «Битва Господня». Бог от этого в восторге. Так вы готовите место для Его силы и всемогущества. Итак, одна десятая принадлежит Богу, а в Библии есть принцип, связанный с 1 десятой. Он называется в Библии «начатком». Если начаток свят, то и целое. Это значит, если первый, и 10% отделены для Бога, то и остальное отделено для Бога также. Сейчас я скажу то, что еще никогда не говорил. Обычно мы говорим, что деньги нейтральны. Они не хорошие, не плохие, но читая Библию, я увидел, что фраза ⁇ грязные деньги ⁇ в Библии используется довольно часто. «Неправедная мамона». Деньги редко называют «праведными» или «чистыми». Они грязные или неправедные. И я спросил у Господа, почему? Он показал мне, что деньги, как и вода, постоянно циркулируют по всему миру. Вы знали об этом? Вы не знаете, где были деньги, которые вы получаете в качестве зарплаты или вознаграждения? Иногда они спонсируют порнографию, иногда детский труд. Вы не знаете, где они побывали. Деньги сами по себе грязные. Но Библия говорит, что если вы берете начаток или одну десятую и отделяете его для Бога, то и остаток тоже будет святым. А дьявол не может прикасаться к тому, что свято. Дьявол может прикасаться только к грязному и нечистому. Поэтому, когда вы не отделяете 10%, то замечаете, что 100%, которые вы оставили себе, будто бы хранятся у вас в дырявых карманах. Но у тех, кто дают 10% Господу, 90% хватает надолго. Надолго. А вы знали, что на иврите корень слова «богатый» — это слово 10, «корень». Вот почему слово «десятина» — это Слово «масер». А «асер» — это уже «богатый». Это одно и то же слово с разницей всего в одну букву. Корень один и тот же. Слово «богатый» происходит от слова 10. Итак, узнали принцип? Используйте его. Вы скажете, у меня нет времени. Каждому человеку на Земле даны 24 часа в сутки. «Посвятите 2 часа 40 минут Богу, и 90% пойдут как по маслу». Не переживайте о времени. Библия говорит, что им нужно было собирать манну рано утром. Не думайте, что это 5 утра. Мое рано утром раньше всех вас — это час ночи. «О, пастор Принц, вы спите до допоздна. Вы не просыпаетесь утром, чтобы собрать свою манну?» «Я собираю ее раньше вас, с часу ночи до трех утра». Не нужно зацикливаться на деталях. Я думаю, что рано утром. Значит, убедитесь, что это ваш самый важный приоритет. Ищите прежде всего манну. Ищите прежде всего Царство Божие. Это мир и радость вдобавок к манне. И вот знаете, что произойдет тогда? У вас будут все победы, все обеспечение и вся сила для этого дня».